кидается. Все, я внутри грибочка. Я вижу его зубки. Я вижу его попку. Я вижу его сладенькую попку. Хаюшки-котятушки, с вами снова Налел, И это игра Алиса Маги. Так, возвращаемся. Уф, как он меня сейчас не ранил. А вот я его ранила. Я снова его ранила. Так, мне надо его четыре раза ножом ударить. Даже три. Кажется, это все зависит от разных обстоятельств. Так, это ты, Сарк? Нет, не ты. Че ты тут не убегаешь? Ам. Какая странная, однако, траектория твоего движения. Все. Мы его убили. А остался... Этот гриб... О, приветик! А что ты тут делаешь? Кажется, хорошо, что я в тот раз повстречала того грибочка. Иначе бы я не знала, что мне сейчас с ним делать. Ну, смотрите! Ух ты ж, как близко было, вы видели, Да? Конечно, видели, господи. Наташ, ты че? Вот почему ты его не ранишь? Он, по идее, тоже твой враг. Так все. Чтоб ты меня больше не ранил, я сделаю вот так вот. Ух, ты, какой он маленький был, видели? Ты безобидный гриб, а ты. Вот, все, хватайте его. Нет! Только не я! Только не я! Да спаси ты меня уже, господи да Иисусе! Ходыщ! И ты думал, я тебя пожалею? Хрен ты угадал? Ясно? Против этих грибочков нужно быть очень осторожными. Привет! Кстати, смотрите, как много тут хилок. Ведь не зря тогда. Ну точно же не зря. Теперь я беру, сохраняюсь. И что-нибудь еще надо бы поделать нам. Вот только что. Просто реально слишком много хилок. Ну, вы сами, в принципе, это видите. Тут монстрик, понятно, вот почему. Ты мне не нужен. И вот ты тоже. Блин, почему-то у меня сейчас в голове играет... Ну, не играет, а слово почему-то застыло. Эмансипация. Вот хрен знает почему на самом деле. Привет! Видели, да? Ни хрена себе! Ты чё меня так пугаешь? Я-то думала, что я тебя уже убила! Шикосик! Отлично, демон! Демоны топ, как и обычно! Вот что это такое? Смотрите. Стапендру, я сохранилась на всякий случай. Я слишком много сохранений делаю. Я прекрасно это знаю, котятки, но... Лучше перестраховаться тысячу раз. Что это? Я снова взяла костью. Я беру все одно и то же. За что вы так со мной? За что? Что ж, окей, мне теперь надо вот сюда прыгнуть как-нибудь хорошенечко. Или не надо. А если надо, то что не надо делать? Может мне вообще надо как-то сюда прыгнуть? Может мне не надо было вот сюда вот спускаться? Может мне тут какой-то гриб нужен? Миром правят грибы делать поищем что-нибудь потому что у меня закончились идеи на самом деле что вообще можно сделать здесь просто здесь грибы стоят и стоят а... ладно значит мне надо вниз спуститься алисе прям нравится плавать на самом деле Да, вот, смотрите, проходик и еще несколько грибочков. Кей, привет. Бери. Да, отпусти ты меня вон туда. Что это, такое? Я зря подошла ко второму грибу. Он меня убил. Загрузить. А это? Я сейчас собственно... А, ясно. Я еще раз подбираю кости демона. Теперь я буду немножко поумнее. И я не буду подходить к двум грибам одновременно. Что я только что тут же не сделала на самом деле. А то я такая думаю, что если я подойду к двум грибам, то пока один я буду ему к себе, второй к себе, то мне ничего не будет плохого. А вот хренушки, как выяснилось. Эти грибы довольно даб злые. Все, я внутри грибочка, я вижу его зубки. Я вижу его попку. Я вижу его сладенькую попку. Беру, сохраняюсь снова и иду. Куда -нибудь. Жалко, не власть? На Эй, вы желтые пародия настоящих воинов! Рыняй! -на. Хрена себе. А Ты это я понимаю, я озвучка. Может я им кину кость кости демона? Аж две штуки! Вы видели, да? Ножки. Что? Они же меня не, не схватили. Щелкунчик. Охренеть, как она полетела! Никто из ней даже не поцеремонился. Что? Что это? Простите, меня демоны. «Спасите меня, демоны!» Так, взгляните, на этом месте появляется постоянно это. Хилка. О! Воу! Да мне сейчас жутко повезло. В принципе, вы это все сами видели. О! Надо в глаза ему. Мне уже закончились идеи, котятки. Что сделать-то надо с ним? Насколько хп. Блин, что? Ладно, котятки. Я попробую его победить, но думаю это будет вне записи.